Привет, привет! Сегодня мы в машину и вспомнил старый анекдот. Встречаются два конструктора автомобилей, немецкий и французский. Француз спрашивает немца, как вы определяете герметичность салона автомобиля? Немец говорит, да мы закрываем на ночь кошку. Француз говорит, мы тоже закрываем на ночь кошку, и что дальше? Немец говорит, ну если кошка задохнулась от того, что кончился воздух, значит машина герметична. Француз говорит, блин, а мы по-другому. Открываем двери, если кошка еще там... Значит, машина герметична. <смех> Че я тут вспомнил-то? Смотрите. Муха в фаре. Как она туда попала? В машине три года, конечно. Я не могу говорить, что на конвейере она туда попала. Но, блин, я даже не знаю, хорошо это или плохо, что она там сдохла. Значит, она не нашла там выхода, что ли? <смех> конечно, возможно, она попала туда, когда меняли лампочку. Но это секция без лампочки лампочки где-то там. И я не менял там лампочек. А... Вот так быстро собирают Peugeot. Даже муха не успевает мимо пролететь. Просто бам! И там уже. Пока.